Раскрутка в социальных сетях с сервисом Лайки Срок и заработок без вложений. Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу показать вам отличный сервис для раскрутки в социальных сетях, который называется Лайки Срок. Ссылку на регистрацию в этот сервис я оставлю внизу в описании под этим видео, а сейчас я сделаю обзор этого сервиса и расскажу о его преимуществе. Для того, чтобы зарегистрироваться в сервис «Лайки срок», нам нужно нажать вот на эту кнопку «Регистрация», далее здесь мы придумываем наш логин, ниже вписываем адрес нашей почты, здесь мы придумываем пароль и ниже повторяем пароль, то есть регистрация довольно простая. Нажимаем вот на эту кнопку создать пользователя. Я здесь уже зарегистрирован. Сейчас зайду в кабинет и покажу кабинет изнутри. После регистрации вам на счет должны начислить 1 доллар, который вы сразу можете потратить на создание задач и раскрутки своих профилей в социальных сетях. Если вам этой суммы будет мало, то вы можете пополнить баланс, нажав вот на эту кнопку. Пополнить баланс. Здесь можно выбрать ту платежную систему, которая вам будет удобна. То есть есть PayPal, Visa, Bitcoin. PayPal и Visa это одни из самых надежных платежных систем. Что как раз такие свидетельства, это в том, что сервис. Довольно-таки надежный и будет работать не один месяц и даже не один год, я так думаю. Далее, пополнили баланс. И теперь мы можем создать нашу задачу. Перейдемте на раздел «Главное». Можно зайти в раздел «Создать задачу» и выбрать ту социальную сеть, в которой мы хотим раскручивать наш профиль. Давайте я для примера выберу YouTube, возьму подписчиков себе. Вот у нас открывается такая форма, в которой нам нужно вставить ссылку на наш канал. Я наберу себе немного подписчиков, вот на этот мой канал, вставляю вот сюда ссылку на канал и сразу вот у меня автоматически появляется информация о моем канале. Далее здесь у меня выставлено вознаграждение в одну тысячную цента, то есть э, довольно-таки небольшая сумма за одного подписчика, которую не так часто встретишь. Здесь мы можем выбрать ограничение в день, то есть количество подписчиков, которые мы будем получать в день. И ниже можно выбрать ограничение всего. То есть если вам нужно 100 подписчиков, ну, мы здесь просто вписываем цифру 100 и нажимаем создать задачу. Вот, задача у нас создана и мы попадаем в список всех задач, которые у нас есть. Здесь у нас показаны все наши задачи. То есть вот я взял раскрутку своего аккаунта в Твиттере. Уже есть у меня 26 действий. Всего действий сегодня 9. Цена 1 цента. И лимитов всего у меня 100. Если я, допустим, хочу изменить этот лимит, хочу больше себе читателей в твиттере, то я нажимаю вот на эту цифру и здесь меняю допустим на 200 нажимаю вот на эту галочку и получу 200 читателей в свой твиттер аккаунт то есть таким образом можно редактировать наши задачи далее давайте вернемся на главную страницу здесь еще хочу сказать о возможности приобретения VIP-статуса, который нам дает вот такие вот преимущества. То есть, за 5 долларов 99 центов мы можем приобрести VIP-статус на 15 дней, за 9,99 на 30 дней и так далее. Что нам дает статус VIP? Первое – это бонус. На пополнение счета 10% плюс 10% суммы сумме пополнения. Возможность устанавливать вознаграждение за одну выполненную задачу от 1 тысячный цента до 10 центов. задачи отображаются первыми в своей ценовой ценовой категории. Возможность перевода средств баланса другому пользователю сервиса. скрытие рекламы сайта при при обращении в службу поддержки. То есть, если вы хотите привести себя в VIP-статус, то в этом разделе вы можете это сделать. Далее. Здесь также присутствует у нас реферальная программа. То есть, здесь мы будем получать 20% от оплат нашими партнерами. То есть, если наш партнер будет покупать себе раскрутку на 1 доллар, то мы будем получать 20 центов от его оплаты. Здесь также у нас есть наши реферальные ссылки, которые мы можем использовать для привлечения партнеров и отсюда можем поделиться нашей ссылкой в социальные сети. Вот просто нажав на эту кнопочку поделиться и отправить. Все, наша ссылка будет размещена в нашем профиле ВКонтакте. Также нужно сказать о возможности заработка в этом сервисе то есть здесь можно зарабатывать без вложений на лайках на просмотрах видео то есть вот перейдя в раздел соцактивность можно выполнять задачи давайте к примеру я покажу facebook как это делается то есть переходим в этот раздел вот выбираем раздел лайк нажимаем делать кнопкой ножки Потом еще раз нажимаем, нажимаем на Confirm и нажимаем нравится. И вот видим, что у нас прибавилось 500 цента на наш баланс. То есть здесь есть различные цены, есть по одному центу, есть больше, есть меньше. Заданий очень много и зарабатывают, в принципе можно начать на этом сервисе и раскручивать таким даже способом свои аккаунты. То есть, если у вас нет денег, допустим, для э, покупки да, VIP-статуса или оплаты задачи, то можно бы зарабатывать на просмотрах и раскручивать таким образом свой профиль в социальной сети. Так, давайте вернемся на главную. И еще один такой важный раздел у нас есть, как FAQ, то есть ответы на часто задаваемые вопросы. Перейдя в этот раздел, мы можем подробно почитать о сервисе. Здесь есть много ответов на вопросы по выплатам, сколько можно создать аккаунтов, какая сумма должна быть на балансе. То есть, Здесь в этом разделе можете найти ответы на очень много вопросов. Но если же вы не нашли какой-то ответ на вопрос, то можно написать в Техподдержку и получить свой ответ. Так что вот такой вот замечательный сервис для раскрутки и заработка в социальных сетях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Спасибо и до новых видео.